Добрый день, друзья! С вами Владимир Есипов и из этого видео урока вы узнаете самый простой способ создать кошелек WebMoney. Прежде всего, необходимо зайти на сайт webmoney.ru и нажать кнопку регистрация. На открывшейся странице необходимо ввести номер вашего мобильного телефона и нажимаем кнопку продолжить. На этой странице необходимо заполнить стандартную анкету. Уверен, вы быстро справитесь с этой задачей. В поле псевдоним введите свой псевдоним для системы WebMoney. Владимир есть по Для восстановления доступа выберите контрольный вопрос. Если у вас есть еще один e-mail, введите его в поле Дополнительный. Продолжить. Просит указать паспортные данные, серия и номер паспорта, дата выдачи. Продолжить. На этой странице проверьте правильность ввода ваших данных. Если найдете ошибку, нажмите вернуться. Если все. Верно. Нажимаете «Продолжить». На указанный e-mail выслан регистрационный код. Заходим в почтовый ящик и копируем регистрационный код. Переходим обратно на сайт. Вставляем. Нажимаем «Продолжить». На сотовый телефон пришло смс-сообщение, в котором написан код. Продолжить. Завершение регистрации. Теперь необходимо придумать и ввести пароль для доступа к вашему аккаунту в WebMoney. Придумайте что-нибудь посложнее. И необходимо подтвердить пароль. Вводим цифры с картинки. Нажимаем ОК. Аккаунт готов. Создадим непосредственно кошелек. Посмотрим ограничения. Максимальная сумма 5000 рублей, если у вас нет проверенного телефона. И 15000 рублей при проверке номера телефона в панели управления аттестатом. Для начала этого достаточно. Почитайте, какие еще ограничения существуют. Принимаю условия данного соглашения. Нажимаем кнопочку ⁇ Создать ⁇ Все, кошелек создан. И вот его номер. Теперь вам необходимо пополнить данный кошелек любым удобным для вас способом. Я пополняю с пластиковой карты связной MasterCard, либо с платежных киосков киви, которые расположены практически во всех продовольственных магазинах. В настоящий момент на другом компьютере я запустил программу WebMoney Classic. с ней мы познакомимся в другом видеоуроке. И с ее помощью пополним только что созданный кошелек. На другом аккаунте у меня создано четыре кошелька. Здесь имеется восемь с половиной. Белорусских рублей 0 евро, 3396 российских рублей и 97 долларов США. Мы создали кошелек в российских рублях, поэтому и переводить будем российские рубли. Выбираем передать в Эппани в кошелек в Эппани. В графе куда запишем номер только что созданного кошелька. Начинается он на латинскую букву R. В графе сумму напишу 10 рублей. И обратите внимание, что комиссия составит 8 копеек. А если операция подтверждается смс-сообщением, то дополнительно спишется полтора рубля. Примечание. Тест нового кошелька. Далее. Система предупреждает, что есть риск стать жертвой мошенничества, но в данном случае... Кошелек мы создали самостоятельно, поэтому добавляю его в список контактов. Добавить. Далее. Мне на телефон пришло смс-сообщение с кодом подтверждения операции. Далее. Сумма переведена и в ближайшее время мы увидим ее поступивший на новый кошелек. Я вернулся на первый компьютер к новому кошельку. Нажму на кнопку «Обновить». Проверю, дошли ли деньги. В нашем кошельке появилось 10 рублей. Хорошо, кошелек работает. Теперь посмотрим, как с помощью этого кошелька осуществлять платежи. Нажимаю «Передать веб AppMoney». Кому? в эту графу необходимо вписать номер кошелька WebMoney. В данном случае я введу свой рабочий кошелек, с которого я только что перевел деньги. Сумма 9.92. Примечание. Тест платежа. Тип перевода обычный. Способ подтверждения SMS. Ок. Отправить код подтверждения на телефон. Вводим код. Окей. Okay. Как мы видим деньги отсюда ушли и только что был слышен звук поступивших денег на мой базовый кошелек WebMoney. На этом видео урок закончен. Спасибо за внимание. С вами был Владимир Есипов.